Всем привет! Это Денис Кабаков. И как вы думаете, что это такое? А это... Но ну, а вот это... А это новости в СМИ, которые оплатили вы. Наверное, вы сейчас удивитесь, но бюджет из наших налогов очень щедро оплачивает ложь. На это уходят миллиарды рублей. Я не преувеличиваю. Миллиарды. В то время, как на решение общественно важных проблем денег тратится все меньше. Очень цинично выглядит то, как расходы на финансирование СМИ выросли. Именно при Александре Беглове. Так, в 2016 году бюджет СМИ равнялся полутора миллиардам рублей. В 2017 уже 1,7 миллиардов. В прошедшем году 2 миллиарда. А в 2019 году бюджет увеличивается сразу на 60%, до 3 3 миллиардов рублей. Ни одна статья расходов никогда не росла так стремительно. Это отлично показывает приоритеты временного губернатора. При этом Беглов с особой гордостью рассказывал, что лично вносил правки в бюджет перед его принятием. Мы что как раз в бюджете, полностью, в 2019 году. И мы нашли возможность заложить эти средства в правку, ну, больше 19 О чем же таком важном он хочет рассказать петербуржцам аж на 3,3 миллиарда? Ну конечно же о себе, ведь бесплатно про него хорошего не напишут. Беглов из всех нас пытается сделать дураков, рассказывая через свои помойные СМИ о всенародной поддержке. У нас что, в городе больше нет проблем, на которые можно было бы потратить такую огромную сумму? Даже на социальное жилье многодетным семьям не тратится столько. И ведь многие семьи ждут своих квартир годами. А как с выполнением майских указов? Все еще молчание и саботаж. Что-то не видно бюджетников, довольных своими зарплатами. Вместо реальной помощи тысячам петербуржцев промывают мозг за их же счет. На всех мероприятиях Беглов общается исключительно с прессой, которая сам же платит деньги. Эти издания так или иначе связаны с поваром Путина Евгением Пригожиным или финансируются из бюджета. Обо всех острых для власти событиях такие СМИ нагло врут. На всех публичных мероприятиях Беглова журналистам дают заранее составленные вопросы и рекомендации о том, каким должен быть в дальнейшем сюжет. Так, например, перед знаменитым приездом Беглова в Пирожковую на Московском проспекте администрация Смольного предварительно выдала сценарий для будущих сюжетов. В нем были основные тезисы, а, соответственно, и сам Беглов приехал с уже заранее заготовленным текстом. Верим ли мы такому спектаклю и готовы ли мы за это платить? Нет. Горожане Беглову, к сожалению, такие вопросы задать не могут. Настроенных к Беглову критически, сотрудники полиции стараются отодвинуть подальше. Я не хочу стоять на газоне, пожалуйста, уберите свои руки от меня. пожалуйста. Руки свои уберите от меня. Вам все видно же. Но не только телевидение и интернет-издания так активно занимаются раскруткой Беглова. Посмотрите. Это бизнес-центр по адресу Шпалерная, 52. Удобное место расположения центр города и недалеко от Смольного. Не так давно издание проект выяснило, что именно здесь располагается офис, который занимается соцсетями в поддержку Александра Беглова. Одно из помещений здесь принадлежит благотворительному фонду культуры семьи и детства. Возглавляет его Елена Никитина. Еще осенью прошлого года она организовала встречу с общественниками, на которую пригласила в Рио губернатора. Фото с мероприятием мгновенно подхватили боты и начали массово публиковать их в соцсетях с положительными комментариями. Это и не удивительно, ведь именно в помещении этого благотворительного фонда находится штаб Беглова по соцсетям. Многие комментарии, которые вы могли видеть в соцсетях в поддержку власти, заказываются здесь. Пишут их специально нанятые сотрудники бот-фермы и стоят за этим всем не только всем известные тролли Пригожина. Организуют работу специальные агентства. За работу просят до миллиона рублей. Работой занимаются примерно 10 человек. Еще зимой этого года на сайте фонда появились вакансии под видом политолога, политического эксперта. Зарплату обещали 60 тысяч в месяц за 8-часовой рабочий день. Однако уже весной зарплата снизилась до 50 тысяч и работать нужно было уже 12 часов. Посмотрим на требования. Знание политической ситуации в городе, опыт написания аналитических записок, владение программными продуктами Крибрум, Медиалогия, Юскан. Открываем сайты с этими программами и что мы видим? Юскан – платформа для аналитики соцмедиа номер один в Восточной Европе. Медиалогия SM-инцидент. Реагирование на упоминания и негатив в социальных медиа. Крибрум – то же самое. Вот он, инструментарий для работы ботов. Ни один ваш гневный комментарий про Беглова не остается без внимания. Штаб по социальным сетям возглавляет Андрей Цепелев, руководитель агентства интернет-агитация, и Владимир Табак. Табак отличился созданием эротического календаря с поздравлениями Владимиру Путину еще в 2011 году. Но даже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорит, что боты не имеют никакой эффективности. Соответственно вопрос, должны ли мы оплачивать все это из своего собственного кармана? Мы не хотим оплачивать ложь. Мы точно знаем, что в Петербурге много проблем, которые надо решать и на которые действительно нужны деньги прямо сейчас. Но Беглову и его команде это не интересно. Их интересуют лишь хорошие новости и отсутствие критики их идиотских решений. Мы не хотим слушать вранье, и тем более оплачивать его. Мы хотим менять Петербург, и мы призываем вас это делать вместе с нами уже сейчас. Присоединяйтесь к умному голосованию, поддержите нас. Мы точно знаем, что нужно делать, и вместе точно победим.